Всем щедрого! Банжур. Пускай так. Короче, с вами Уршара. Сегодня мы продолжаем играть в кастом Knight. Uh... У нас все стерлось. Я не помню, какие у нас были. Какие не было. Ну, короче, в прошлый раз у нас было, по-моему, на пятерочке. А теперь мы играем на двадцаточке, как э, Пчела228 в комментариях говорил то, что жалко то, что не на двадцаточке. Поэтому погнали к игре. Не забывайте, кто нас э, убивает, э, то мы сразу удаляем. Ой, чувствую, сейчас мне жопа будет. Ой, чувствую, сейчас жопа будет. Что ты так долго исчезаешь? Не-не-не. Давай, до свидания ой боже о боже о боже боже боже боже нет нет ушёл, ушёл. нет нет нет нет! за что за что нифига нас уничтожил вот этот вот челик но я прожил намного больше чем э, три э, секунды просто раньше я за три секунды просто помнил вот, поняли? Я, я за одну секунду сдох. Вот да да Марионеток ненавижу. Короче, я сразу умру от этих двух марионеток, поэтому мы их сразу убираем. Не, а что еще делать? А что, собственно говоря,-то еще делать? Я надеюсь, что у нас... А я что... Щас! Исчез. Ты там тоже исчезни. На тебя сколько светить надо? Бони мышь исчезни. Так, так, так, так, так. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Да-да. Понимаю. Ну, типа, ладно Умереть от него Это еще самое легкое От баламбоя я еще сдохну Типа, пофиг, я не знаю, как его фиксировать Поэтому Удаляем <coughs> А нам больше и нечего Делать Ой, Что ты здесь забыл? Давай ты просто исчезнешь. И вот ты тоже. Где, где, где, где? А, а что у меня? Кто у меня? А можно узнать, а что это произошло, собственно говоря, то баллонбой нам помешал, поэтому все, мы их удаляем. Вот этих вот персонажей тоже. Потому что я... Я не изучил, как их фиксировать с прошлой серии. Кастом Найт. Делаем так. Делаем так. Делаем так. Почему ты стал таким жестким? Боже. Ля какой. А вот посмотрите, вот ля какой. А партизанит вообще. а а это -а, таким плохо быть. Но-но-но-но. нельзя. Я даже на камере еще не успела посмотреть. Меня уже везде прессуют. Такс, такс, такс, такс, такс. Тут вот. Вот, вот, вот тут вот. И мы уходим. Я понял, кого мы будем убирать сейчас. Просто, смотрите, одной рукой снимаем вот этого. Вот этого. Вот этого. <скох> просто троих за один раунд. И вот этого. Троих, народ, троих. Просто В раунде. Одном лишь раунде только. Троих уже сняли. Вот тут вот фиксируем. А, вот тут вот. Вы кто? А вы, собственно говоря, кто? Кто? Так, ребята, это уже плохо. Палочник вышел. Коин, сычел, просит. Какой ты плохой, я просто, я не понимаю. Какой ты плохой, а? Ладно. Удаляем этого. Удаляем вот этого. Удаляем вот этого. А -а -а -а. Кто у нас там еще, ну... Мешал нам рассказать. Вот это вот появилось перед нами. Его удаляем. Ну и продолжаем дальше. Всего шесть минут, а у нас уже вот столько вот аниматроников убрано. Я в шоке. Посмотрите, как стало легко жить, а. Какие партизаны-то, а? Ушел Знаете, если бы сейчас мне этот телефонный звонок Я, возможно, бы Все, я сдох что я сейчас не успею Просто Пожалуйста Просто эти двое здесь да, Боже, уничтожите меня уже, кто-нибудь Спасибо Я прям благодарен тебе Спасибо Низкий тебе поклон Удаляем э -э, Той Бонни Той Чика э -э, э -э, Рокси Фредди Рокстар Фредди Рокстер Бонни. И продолжаем раунды дальше. Ребят, пишите в комментариях, какие это. С какими аниматрониками нам дальше играть. Потому что э -э, вот тут вот, вот так вот это все происходит. Э -э, и очень печально то, что у нас все так происходит. Кто-то к нам пришел. Кто-то Кто к нам проник. Кто-то к нам. Так это розовая свинья вот этого. Вот! Я теперь понял, что это за треугольнички. Я как понял, это вот эти вот вот, эти вот персонажи. Вот эти вот мелкие. Мелкотня мела, бегает, которая. Ну, я вас понял. Я вас засек. Вы больше не в команде. Так. баллонбой ушел вы тоже спасибо так фиолетовый мне больше всего мне мне страшно за фиолетового что происходит да ты уже мне надоел он мне уже по горло здесь А вы, собственно говоря, а вы как так быстро-то я понять не могу? Они прям пулей. Серьезно, они прям пулей. Фиолетового мы тоже убираем. Потому что если, если он нас напугает, то мы будем слушать трехминутную лекцию его. Ну, точнее, звука не будет, мы просто будем видеть, как меняются э фрагменты. Это займется вот все все в три минуты. О, надо убрать кошмарную манглу и кошмарного балонбоя. Ага, ага. Да, это все-таки эти мелкие были. Что? Нет. Ну боже! фиксили, фиксили его постоянно и тут вот сюрприз М -м -м, как прекрасно жить я аж не могу что было Что-то было. Что-то вот стоп -рос было. Это вот серьезно. Сейчас что-то было. Я это засек. К нам скоро эти прибегут. Как прекрасно жить. ясно кого мы в следующий раз уберем. Класс, офигенно, супер, можно. Умеют пацаны, могут, могут, умеют, практикуют, создают, доминируют, уничтожают. Я вот этих вот. Рокстер Чика, Рокстер Фокс, я хочу их убрать. А я им не доверяю просто. А, вроде бы легкие остались аниматроники, но... Либо вот этот вот заяц э -э кошмарный Бонни, либо же Эдгар, ой нет, подождите Эннорт, Эннорт наш грохнет. Ну либо же тот самый Фоксай. Я можно уберу этих вот. Спасибо. Let's go. Эх, ладно. Хорошо, мы это учли. Эти уже двигаются здесь. Лягушка зеленая. Перекрываем вот тут вот. А, нет. Нам нужно перекрыть здесь, потому что мангл быстро двигается. О, нифига так быстро начало двигаться-то. Я понял. Уйди. Ну я же ее видел. Партизан. Убираем всех игрушек этих и продолжаем наш бой с этими аниматрониками. Тут у нас больше никто не появляется. Теперь мы просто будем следить за вот этими вот персонажами. Смотрите, как она быстро всех просто обходит. А, они застряли, я вас понял. О, нет. Они в одном порядке двигаются. Хорошо, я вас понял. Ну, вот а там пока двигайтесь, ладно, я пойду здесь пособираю коины, что ли. Потыкаю на эти кнопочки. О, как много! А Мангл-то опережает, однако. Стоп. Эннрт! Нет, нет, нет, нет, пожалуйста. Там был Эннрт. Я попугая не трону. Не-не-не. Не, -не, -не. не найдетесь. Бонни! <свист> Ладно, хорошо. кого она мне тут добавила? А, она Мангал на два... А, нет, стоп. Она Балонбоя нам добавила. Посмотрите, а? Вы посмотрите. Она нам Балонбоя добавила. Я теперь понял, как Эннер энер... э, дочеркать. Я это понял. Я это прекрасно понимаю, ребят. Прекрасно, прекрасно. Где-то здесь. Вот он, Эннард. Вот он. Какой. Так, что я понимаю, он только посюда будет бегать, да? Что я его не вижу сейчас. Но я его почему-то не вижу. А Почему это... Да не знаю. Вообще, можно просто вот так вот сидеть. Вот он, Энерт. Я его увидел. Где-то здесь. Вот он. Какой же ты... Все-таки... Угу, <вуз> <Springtrap. вуз> спрингтрап. А, собственно говоря... Ты же реагируешь на температуру! Если где-то очень горячо то ты же не должен бежать туда. У меня было прохладно. Или, или наоборот. Или как? Или я просто тупой. Скорее всего, второй вариант. Что я не понимаю, я вот хочу его убрать, потому что он слишком уж скрытный. Давайте вот просто вот так вот попробуем выжить, хотя бы с этими. Что остальных мы не прошли, мы не смогли их пройти нас постоянно грохают. Ну и все. Просто за этими двумя следим. И все. Они будут постоянно проходить какая-то вентиляция. Мы, мы просто сидим здесь и чилим. Мы, мы просто здесь сидим и чилим. Какое-то время. Потом мы снова смотрим на камеры. Видим то, что они здесь. И просто вот перекрываем вот эти вот проходы. Это же... Это же логично, Карл. Просто, вот это логично ну еще иногда нажимаем вот эти вот кнопки на камеры нет смысла смотреть потому что там ничего нету и все ты просто сидишь чишь на расслабоне иногда включаешь вентилятор чтобы градус понижался чтобы вот эта вот кукла не пришла это ну, однако Вот это пожалуйста. Опа, и все. Итак, мы да. До шести утра просидим. Все будет хорошо, Пауруся. А, та, та, также, ребят, пишите в комментариях, как я уже вас просил. Пишите, с какими аниматрониками нам попробовать дойти до шести часов утра. Или же напишите в комментариях. А, хотите, чтобы мы, чтобы вернулась вернулась рубрика «Выживание в России». Что мы остановились на третьей части, и на этом все. Посмотрите, как быстро, а как быстро! Как быстро бегут. Они на поворотах медленные. Они на поворотах. Ой, какие медленные. Смотрите, какое, какое. Просто нам портит весь вид. Это посмотри на него. Ну, все. Мы просто сидим. И все. Нам больше не зачем переживать. Никаких аниматроников нет. Так, мы досидим да... Нам еще три часа. Сколько здесь вон? Вот тут вот время летит быстро, просто, я ж не знаю как. Это постоянно видеть здесь преграду и просто... Пожалуйста. Это вот это вот спасибо. Ай, та-да-ди, да-дайди, та-да-дунс. да да да а, та ти да та-та-та, тут, а, та-ти, та-ту, а, тун, тун, тун, тун, тун, тун, тун, тун, тун, тун, тун, тун, тун, тун, тун, тун, 63 процента. И у нас пять часов уже. Можем э -э вот так вот сделать. Нам на это нет смысла. Что? Откуда? Откуда ты взялась? Я же оставил эти... О боже, я оставил этих троих. Точно. Ладно, ребята. На этом мы закончим наш видеоролик. Не получилось нам по второй части Custom Night выжить до 6 часов. Хотя мы уже были близки к этому. Ладно, ребят, на этом мы заканчиваем. Спасибо всем тем, кто смотрел этот видос. Надеюсь, вы оценили его лайком, подпиской и уведомлением на этот канал. Не забудьте написать комментарий, с какими нам аниматрониками вот эти вот поиграть. Ну а так, всем желаю удачи и всем пока